Знаете ли вы, что немецкий город Гамбург является мировым рекордсменом по количеству мостов? Их здесь свыше 200 тысяч 300 штук, что превышает количество мостов в Венеции, Амстердаме и Санкт-Петербурге вместе взятых. Я приветствую вас коллеги, сегодня у нас 20 серия из цикла только факты Сегодня будем делать на самом деле одну из самых сложных частей Это редактирование факта, вернее даже не столько делать, сколько начнем И э, будем э, акцентировать внимание на тегах, на метках, на блейзере, если хотите Ну и на обработку этих самых меток Начнем Итак, по традиции я сначала покажу то, что я уже сделал э, В общем-то, чтобы у вас опять же было представление, с какого момента мы начинаем Итак, первое, что я сделал, я сделал кнопку «Изменить», которая появляется только при том случае, если я вошел как администратор. Смотрите, нажимаю «Выход», кнопка «Изменить» исчезла, нажимаю «Вход», ввожу пароль. Очень длинный пароль у меня. Я его запомню ненадолго. Ну и, в общем, как только захожу, появляется кнопка «Редактировать». Э, в общем, что я еще сделал? Смотрите, допустим, я нахожусь на 10 странице. Просматриваю вот этот факт, называется «Хаджа». На середине нажимаю «Открыть». Ухожу на страницу просмотра «Шоу». Нажимаю «Назад». И я прилетаю обратно на эту же страницу. То есть тому же факту, на котором был. По этому же принципу будет работать и кнопка «Изменить». Ну, давайте на него и нажму. Я сделал небольшую форму. Отобразил здесь э, теги которые будут использоваться в общем если нажимаю отмену я опять прилетаю к этому факту чтобы было удобно как-то навигацию осуществлять ну, потому что мало ли с какого места придется редактировать ну и в общем то здесь у меня отображается сам факт а здесь у меня отображается как вы поняли метки и если я допустим сделаю сейчас вот таким вот образом f12 а я покажу, что у меня есть э, вот эти метки. Я сейчас покажу, как они в, обозна... о, в коде обозначаются. И есть специальное поле, которое называется Total TotalTags. Вот он равно 3. Если я сейчас здесь поставлю 0 и попробую нажать «Сохранить», ну, у меня будет ошибка. То есть сейчас это не работает по такому принципу, что нужно, чтобы хотя бы или один, или от одного до восьми меток было привязано к тегов. Ну, То есть, другими словами, мне нужно сделать таким образом, чтобы при удалении одного, ну, если я удалю все вот эти вот а, метки к этому, ну то есть теги к этому факту, то у меня вот здесь вот должна появиться, где эта циферка, циферка 0, где-то тут я вот сейчас ее увижу. вот она она, здесь ее чуть-чуть не видно. Вот, и таким образом будет срабатывать валидация. Как это можно сделать очень просто. Можно использовать JavaScript, который обновит эту, это скрытое поле, которое не видно. Можно при добавлении метки прибавлять, соответственно, к этому полю, опять же, использовать JavaScript. Ну, или поступить немножко другим способом, то есть использовать, например, Blazor, который это будет делать, ну, посредством, конечно, сигналара, который также использует JavaScript, но тем не менее. Тем не менее, это будет тоже работать. И вот, собственно говоря, у меня задача – сделать вот этот вот самый компонент, который для начала будет отслеживать вот этот вот функционал. Более того, вот эти метки должны и рендериться как раз. То есть вот, вот эти вот метки, вот все, они должны также рендериться в этом компоненте. И, соответственно, таким образом я смогу их обрабатывать. И более того, при добавлении удаления удалении меток я смогу в этом же контроле где-нибудь вот в этом месте или вот в этом набрав начальное слово метки в выпадающем списке или в каком-нибудь там видеоблаке еще как-нибудь отобразить список найденных и по нажатию на нее добавить ее в этот список в общем такое понятие как редактирование самого тега я не буду делать потому что мне нужен только сам тег и соответственно я буду их редактировать наличие у этого собственно говоря факта ну в общем я уже сказал что я хочу делать теперь давайте приступать к этому. Еще, друзья, давайте пробежимся немножко по коду, чтобы то, что вы увидели, у вас нашло ассоциации с тем, что было в коде. Итак, есть страница индекс, там есть э, факты, сейчас я найду, где они отображаются, вот, partial view, нажимаем в 12 здесь теперь появилось, помимо fact link, который был в предыдущем видео, я добавил fact actions, который, если пользователь аутентифицирован, как раз показывает эту ссылку, который генерирует э, переход на контроллер факт, action edit, айдишник э, подставляет это идентификатор, как вы помните и соответственно get return url берет из экстеншена, который в общем-то доступен в коде и подставляет хэштег и model, то есть как раз ä, будет анкор для возврата на эту ссылку. В общем, мы на выходе получаем в return.url вот в этом месте да, кстати вот в этом месте, где-то тут у нас есть edit, да, вот он есть edit, так, это edit на чтение нет, это уже пост, секундочку. Вот, есть edit на чтение. Обе ссылки защищены э, атрибутом авторайс, то есть туда может зайти только авторизованный пользователь, который есть администратор role. И, в общем-то, вот это айдишник, вот он, return URL. Я его прокидываю в новый медиатор, хендлер, вернее, в request, который, в общем-то, вот он он, который имеет свой собственный хендлер, вот он он который просто создает Operation резал в базе берет по идентификатору ой по идентификатору берет э, сущность э, э, факт и проецирует ее то есть через projection вводит ее вот таким вот образом факт и модал и если не найдено нет если найдено тогда возвращается result а если не найдено то exception not found и в общем здесь все просто на самом деле Здесь можно было использовать, естественно, еще и маппер, и вот эту вот entity без вот этого сделать маппинг на эту, на эту сущность для этого результата. Ну, я не стал этого делать. Чем меньше вы маппер используете, тем, собственно, на мой взгляд, лучше, потому что в памяти меньше мусора. Ну и, в общем, в контроллере есть получить эту страничку с редактированием, и есть сейф-страничку, которая уже отрабатывает по, по пост вербу так называемым и здесь у нас есть ли окей то просто пока делается редирект на страницу которая была с ретурном в общем я могу показать как это работает я нажимаю редактировать нет я не нажал редактировать я должен сначала зайти ой это главная страница фактов я не туда дошел. вот я нажимаю сюда давайте обновим чтобы снова цифра 3 появилась и нажимаем сохранить, а нет, не так, не получится так вот нажимаем сойти и просто без сохраня... без изменений захожу вот я опять попал на этот факт, то есть никаких изменений не было это такая исходная информация да? и что еще я здесь делаю, я соответственно кроме того, что здесь добавил факт actions я эти сами экшены и еще я добавил страницу редактирования то есть это та самая страница, которая отображает вот этот факт для редактирования Здесь есть скрытые поля, которые скрывают э, ненужные, но для ViewModel а обязательные поля TotalFactsID и ReturnURL Вот он, это TotalFacts Вот у него валидация отображается здесь Я бы даже, наверное, ее чуть ниже опустил Ну или нет, давайте ниже И сделаем здесь вот такую секретную кнопку Нет, это очень секретная кнопка Вот так вот, я просто хочу, чтобы она с новой строчки показывалась так это мне не нужно вот ну и кнопка сохранить она соответственно делает submit а кнопка отмена как вы видите она делает url контент return э, url ну то есть то что ко мне прилетело туда она и перебрасывает здесь у меня э, так это что она капризничает угу, понятно это пока это в принципе можно написать не равен ну ну вот так вот она точно понимает. А, нет, не понимает. У меня тег может быть пустой. У меня модул может быть пустой. Я вот так вот могу сказать. Так, ну и в общем-то здесь он у меня уже, конечно, проверяется. Хотя здесь он требует его еще раз проверку. Непонятно. Наверное, вот эта конструкция должна сработать. Да, наверное, сработает. И теперь здесь вопрос не нужен. Да, ну рейзер просто не понимает. Нет, не понимает. Ну ладно, бог с ним, не важно. Пусть остается как есть. Это, в принципе, не важно. Итак, что мне нужно? Мне нужно, чтобы вместо вот этого контрола отображался какой-то ну видимо razer, какой-то компонент, который будет возьмет на себя всю обязанности по обработке этих тегов. то есть туда будет приходить какие-то теги он их будет обрабатывать, можно будет там добавлять, удалять, редактировать, искать. И после того, как я нажимаю там добавление метки, она добавляется в список и таким же образом должна э, рендериться в общий сабмит, в общую форму и без всяких изменений прокидываться на модель, ну в смысле на бэкенд на и там должна обрабатываться. То есть я хочу обособить вот эту штуку и для этого придется мне проделать некоторые операции. Но перед тем, как начать, еще такой вопрос. Смотрите. Как я говорил в самом начале, можно метки обрабатывать по-разному. Можно каждую метку добавлять отдельно, удалять отдельно, можно прокидывать ее в Entity Framework вместе с постом. Но тогда придется определить, какие метки удалились, какие метки добавились. И для этого я буду делать какой-нибудь, ну опять же, helper. Не знаю еще, как он называется, может уже что-то есть. Для этого Tag Helper у нас кого нибудь есть. Tag э, Helper. А, Tag Cloud Helper. Tag Helper. Tag Helper плохое название, потому что это созвучно... Ну, значит, какой-нибудь Tag процессор я сделаю, который будет просто получать э, пачку меток э, для какого-то факта и определять, какие нужно добавить, какие нужно удалить. Это, в принципе, на мой взгляд, рабочая система. И на выходе просто будет э, после изменения э, самого факта э, обрабатывать эти теги. Ну, может быть, как-то в транзакции, не знаю, нужно ли это делать. Посмотрим, что будет дальше. Ну и давайте, наверное, все-таки начнем. Я здесь не буду сохранять. Нет, не буду сохранять. Остальное позакрываю. И первым делом, соответственно, мне нужно сделать как раз этот самый о, компонент на Blazor. Давайте для начала создадим этот самый Text Editor Component. Соответственно, будет Razor разрешение иметь. Ой, расширение. И теперь давайте я сделаю по образу и подобию, какие я это, собственно говоря, и раньше делал. Я назову такой же. Я вернее создам такой же э, view ViewModle э, для этого. А нет, я их по-другому назвал. Да, Model, наверное, да? C-sharp. И э, вот в этом вот компоненте сделаю компонент э, base и э, вот здесь, в этом самом сделаю сделаем in чтобы у меня вся бизнес-логика была вот отсюда, model ну, вот, вот как-то вот так ну и теперь, э, собственно говоря, нужно здесь что-то нарисовать, какие-то данные и я первым делом возьму и перенесу то, что у меня есть уже на вьюшке, которая называется edit то есть э, для начала я сделаю вот таким вот образом Ctrl-X в этот компонент перенесу. Теперь у меня View должна здесь получить модуль Ну и тут, собственно говоря, начинается самое интересное. Во-первых, у меня здесь Modules нету Это у меня просто набор стрингов. Ну, в хорошем смысле. И здесь я должен написать, что это всего лишь строчки. То есть Model у меня будет. Не, ну, конечно, мне нужно, <laughs> мне нужно перейти вот сюда. И здесь создать те самые свойства. Ну, во-первых, это свойство будет иметь значение list string. И это будет text. Это как минимум. Во-вторых, я должен поставить параметр, который э, говорит о том, что это будет приходить откуда-то извне. То есть это будет устанавливаться. Дальше, что мне еще потребуется? Так, здесь у меня есть тег. Э, так, у меня здесь вот эта штука работать не будет, но вот эта штука мне также нужна. Давайте я ее также создам. Вот здесь э, это будет по большому счету, это не будет параметр, если честно, это будет просто свойство, которое int, и будет называться оно total text и оно будет расчетным, то есть оно всего лишь навсего... Будет у меня работать по такому принципу. А давайте вот так сделаем. Так, у меня теги могут быть пустыми, да, а давайте я сделаю красиво. Она будет рассчитывать текст, Нет, тегс. Count. Не-не-не. Count. Вот, вот так вот. Вот. То есть. Э, а, здесь она у меня ну. Да? Ну и если null, тогда вот так вот нужно поставить. То есть, ну, в крайнем случае, если теги у меня не пришли, то total DotalText будет равен null. Это у меня расчетная величина. И теперь вот это будет работать. Так, стоп, коллеги. Вот эта штука у меня здесь работать, к сожалению, не будет. Чтобы это все правильно работало на форме, мне нужно, чтобы вот эта штука оставалась здесь. А здесь я должен написать компонент э, type равен type of ну, как вы помните text editor component и здесь мне нужно обязательно указать render server мод будет при rendered и сюда я уже могу указать ну, давайте это оставим на этой строчке а это перенесем на следующую и напишем params нет param так как я его назвал по-моему просто text да текст так назовем текст равен module.tex видимо вот так module.tex а, смотрите вот эта штука должна быть где-то здесь потому что она валидируется от этого объекта вот она находится а вот это вот каким-то образом должен а, работать компонент отрисовывать их и обновлять вот эту в том числе штуку ну, я понимаю, на первый взгляд это непонятно, Ну, будем с этим что-то делать. Итак, давайте для начала сделаем что? Мне нужно сюда передать теги, и вот таким вот образом они отрисуются. В общем, я сейчас без каких-либо... Ну, Во-первых, я должен откомпилировать весь проект. И сейчас у меня... А, ну да, вот эта штука мне здесь не потребуется, потому что она здесь абсолютно не нужна. Вот, и давайте запустим проект, увидим, что сейчас все работает таким же образом, как и было до того, как мы начали что-то делать. Давайте будем иерархию доминирования менять. Отлично, смотрите, как оно было, так оно и осталось. Единственное, что здесь у нас осталось, исчезла метка. Ну, это легко поправить. Вернемся назад. Сделаем здесь такой лейбл ASP for это у нас будет текст. Нет, по-моему, текст или текст. Давайте посмотрим во ViewModule. Метки для факта. Это текст count. А, на это, и тот, и тот можно выбрать. Рояли не педали. Ну, в смысле, роли не играет. Вот. И давайте еще раз запустим, чтобы уж прям совсем все было красиво. Я вот это закрою, а вот это вот обновлю. Ну, да, вот они метки для факта появились. Ну и что? На самом деле, мне здесь вот эти вот э, сами формы редактирования, или как они, компонент... Ой. И... и ну, как они называются-то? Господи. Контролы по редактированию вот этого вот каждого из тегов они не нужны. Я здесь буду уже просто отображать. Но они нужны для того, чтобы форма отработала. Давайте я вам покажу. Так, для начала давайте вернемся на Edit. Давайте в контроллер, где он находится. Вот он, контроллер. И на пост. Здесь бряка стоит. Давайте запущу в дебаги и покажу. Смотрите. Неважно, где рисуется форма, из каких частей она состоит. Главное, что она, на нажатии кнопку submit, собиралась в единое целое. То есть, другими словами, я сейчас нажму submit, нажму бряку поставлю вот здесь. Она уже стоит. Это edit, get post. Да, совершенно верно. Вот. Мне должна вот, и вот, если учесть, что вот это вот все, вот эта вот часть рисуется. Опс, нет, сорян. Вот эта часть рисуется через blazer то есть другими словами вообще в другом месте даже в другой сборке то вот это вот вот это вот все и по нажатию кнопки формируется и переправляется вот Да что такое не на кнопки не попадаю попадает на форму давайте покажу я нажимаю сохранить и у меня во вьюм модуле все собралось в единое целое смотрите у меня есть те самые теги у меня есть Total Text, который там где-то как-то. Ну и, в общем, все остальное, что, в общем-то, и нужно. Другими словами, нужно понимать, что вы рисуете с разных юшек, с разных компонентов или с разных сборок одну и ту же форму, и она должна собираться в единое целое. Следовательно, вот это вот все мне здесь э, не нужно, и поэтому я поставлю э, hidden. Ну или давайте по-русски по напишем. Ну, то есть, как обычно, это пишется type равен hidden. То есть они у меня на форме не видны, так же как, в общем-то, и вот эти вот, но они все равно будут присутствовать. А теперь мне нужно, соответственно, отобразить вот эти теги в каком-то виде. И вы не поверите, я буду, так, давайте все лишнее позакрываем, чтобы она не мешала. Вот. И вы не поверите, я буду использовать э, компонент, наверное, тот, который текст, э, где-то у нас тут есть, вот текст. И он э, рисует как раз ссылки. Нет, не совсем его получится использовать, потому что он для отрисовки использует tag view model. Для того, чтобы tag view model у меня, как вы видите, находится вот в этом, вот в этой сборке. Вот, для того, чтобы он был видно здесь, мне нужно тогда поднять вот этот view -model на уровень выше и сделать референции. Но без сборки я, возможно, говорю непонятно, но я прошу меня простить, я, в общем-то, мыслю вслух. и э, Таким образом получается, что мне нужно вот в этом компоненте использовать примитивы, и я здесь сделаю, ну, в общем-то, по простому, да, я возьму таким образом, и здесь, ну, в общем, нарисую некоторую разметку. Давайте я ее сделаю таким образом. Так, вот это меня в разметке не участвует, она все равно невидима, а здесь сделаю так вот. А, класс будет row, и сделаю еще вот так вот div умножить на два, вот они и первый будет класс ну, наверное, md ну, пусть будет, нет, конечно же call.md.8 а у второго класс э, call.md.3 ну, то есть я разобью на две колонки, которые будет одна чуть больше другая чуть меньше, и в одной колонке я буду отображать вот так вот, если ли text Uh, не равен null, ну то есть вообще не равен null. и uh, вообще в этих тегах uh, что нибудь там есть, тогда я отрисую их uh, for each нет, давайте я напишу for each text tag, tag и здесь скажу, что это будет у меня ну, давайте сделаем span нет, span класс будет uh, ну пусть будет button, ну это же будет кнопки э, outline secondary э, слева, справа сделаем отступ и снизу сделаем отступ здесь нарисуем тег ну а здесь потом сделаем как раз функцию, возможность, то есть не, нарисуем функционал по добавлению этого самого тега, поискового и все такое ну осталось только запустить, проверить, что я не ошибся в разметке берем первый попавшийся нажимаем редактировать и да они видны ну давайте еще кое-что добавим так это я уберу а, давайте сделаем здесь такую штуку которая называется uh, font awesome ну, вот эти ну вы знаете uh, for times отличная штука и здесь я могу нажать... А, нет, это мне придется откомпилировать. Но это минус Blazor, что пока вы не откомпилируете, компонент не отобразится. То есть рендеринг в реал-тайме не работает. Ну, может быть, потом когда-нибудь сделает. Но, тем не менее, вот мы откомпилировали. Теперь нажимаем Reload. Нет, не получилось Reload. Ну, в общем-то, ага, у меня, значит, не установлены метки. Давайте я установлю Font Awesome, найду его на CDN, подключу, и тогда это будет красиво. Ну, и я, в общем-то, как вы видите, нашел вот эту вот ссылку. И теперь у меня будут красиво отображаться. Давайте запустим. Нажмем «Редактировать любой факт». Ну, и, как видите, теперь у меня метки показываются таким образом, что можно понять, что их по нажатию их можно удалить. Ну, пока этот функционал не работает, давайте его все-таки сделаем и для этого нужно перейти в этот компонент и теперь мне здесь нужно понажать на вот эту штуку сделать вот такую штуку onClick нет не, ну onClick, конечно же onClick и здесь видим так delete ну, видимо, тег, наверное вот так вот и теперь этот метод нужно написать здесь и давайте вот так и напишем protected Uh, void, uh, tag Нет, давайте, он называется delete и сюда приходит строка, это название тега, и в общем-то здесь у нас начинается первое, первое непонятное ну, давайте, во-первых, переименуем, потому что ну, delete слишком абстрактное понятие, а delete tag как бы более понятное ну и здесь первое, что нужно сделать если тег из empty ну давайте тогда не так нету этого экстеншена string is nuller empty то есть если она у меня сюда ничего не было передано я буду просто делать return и в общем-то до свидания в противном случае мне нужно из списка тегов var tag to delete мне нужна из списка тегов single or default найти текст равен этому тегу причем здесь можно ну я подумаю что не будут у меня заглавные буквы там иметь значение в общем она его удалит и теперь если у меня текст to не равен ну, тогда я его делаю наоборот давайте сделаем по другому если is ну, тогда return а если не, ну, тогда текст, remove, ну, видимо, тек. И теоретически, где-то вот здесь рекоды у меня такая есть. Ой. Update, text count. Мне нужно здесь сделать. Что-то не то написал. Count чтобы у меня значение э, обновилось на форме. То есть мне нужно как-то, видимо, через JavaScript сказать, что у меня количество тегов изменилось. То есть я должен изменить тот самый э, вот, этот вот, вот, этот, вот этот вот параметр. И тогда давайте, наверное, тоже это сделаем. Для этого нужно что? Ну, опять же, у меня есть сборка, которая называется э, Razor Library. Здесь есть метод. И здесь мне нужно добавить метод, который будет обновлять собственно говоря, этот tag ä, count, или как он там называется tag total export function ä, ну допустим, set ä, tags, total и мне нужен здесь элемент как он называется и value, который я буду ставить и соответственно var control какой-нибудь равен документ ну, видимо, селектор. Не помню, как называется, селектор. А, мне нужно <laughs> Select Query. селектор И здесь мне нужно подставить, э, ну, видимо, вот такую штуку. Да, нет, наверное, вот так. Собака, элемент. И вот так. Нет, что-то не то. По-моему, здесь нужно еще вот такую штуку поставить. И вот такие. О, вот так вот. Projection. И если... Oh, interpolation, то есть ничего себе, я вас как если Если control... Нет, если control вообще существует, тогда control value равен value вот вот собственно говоря и все то есть я буду где-то из блейзера дергать вот этот вот э, метод и я его буду дергать видимо из enter здесь у меня уже как вы помните есть я с вашего позволения скопирую скажу set text total и в общем-то здесь как раз так он у меня не будет вызывать invoke sync. и здесь я скажу, давайте я не скажу, а тупо скопирую Кон... воу, нет не так, мне нужно только вот это название, ctrl-c здесь ctrl-z и ctrl-v message мне не нужно, мне нужно только ну мне нужно value вообще-то и соответственно здесь э так вот я напишу value вот и таким образом получается что у меня функция почти готова сейчас я результат удалю вот вот э, примерно так что-то не хватает э, sync нет наоборот лишнее потому что у меня нет return вот и теперь где то э, то есть видимо вот в этом компоненте я должен прокинуть сюда в конструктор этот enter op ну я это буду делать inject и здесь как раз проб будет igs Runtime ну давайте так его назовем JS Runtime так это поставим сюда и вот здесь как раз а, вот этот вот Runtime вызовем Итак, так await мне тут видимо потребуется для начала дальше мне нужен new razor interrupt сюда мне как раз потребуется тот самый js runtime и здесь я должен подставить set total text и видимо text count я сюда должен передать ну и теперь у меня delete уже превращается в task так, ну и раз у меня сюда передается строка я перейду сюда целое число давайте я тоже сюда передам number Ой, то есть вернее сюда будем передавать int, а там дальше уже, в общем-то, ну, неважно. Ну и теперь, как вы понимаете, как только я нажму удалить, давайте проверим, что это теперь работает. И при удалении тега у меня UI должен обновиться. А, нет, что-то еще пока не работает. И тут, конечно же, у меня случилось... Непонятно. Ну, во первых раз мы сюда передаем э, какое-то значение то есть название тега тогда это нужно делать вот таким вот образом я напишу это вот так и сюда как раз и передам теперь у меня здесь функция то есть мы теперь сможем это запустить Открываем изменить. Здесь у нас три Нажимаем. И мне у нас удаляется. Осталось проверить, что у нас... О, не получилось. Селектор чего-то не работает. Так, селектор у нас не работает, потому что документ подчеркиваю. А, документ 2, not found. Давайте найдем, как он называется. Возможно, я где-то просто ошибся. Итак, у нас есть поле, которое называется с и здесь мы делаем кворис-селектор. подчеркивание 2. Видимо, нужно посмотреть, что я прокидываю в бряку. Так, count, tag, номер, text. А, text2. Мне нужно сюда передать не только... Ну, да, конечно же. У меня здесь это название. Uh, total, total, text. Она его просто не нашла, соответственно, не подменила. Давайте еще раз. нажимаем изменить нажимаем f12 ну можно и так конечно а, находим это то что должно было подмениться где он вот он троечка стоит теперь нажимаю удалить и как вы видите значение изменилось то есть то что и требовалось доказать то есть если я сейчас удалю удалю станет 0 и теперь форма станет неактивной вот требуются метки. Ну и еще кажется у меня не сработала она validation и, скорее всего, это потому, что у меня поле, которое я пытаюсь проверить, вот это вот текст, оно скрытое, поэтому оно игнорируется. Для того, чтобы оно стало доступным, мы сейчас создадим небольшой js файл. Вот так вот назовем. Custom какой-нибудь. Validation.js. Ну и здесь ну, давайте я постаробрядчески напишу function. Ну, коллеги, как вы понимаете, без jQuery никуда. Здесь я создал небольшую функцию, в которую установил игно не игнорировать, в том числе, скрытые поля. В общем, теперь у нас есть этот самый файл. Его нужно добавить на форму редактирования. Я нажимаю «Сохранить». Я нажимаю «Запустить». Так, у нас открылся сайт давайте выберем какой-нибудь ну, интересный факт и э, давайте сразу откроем панель вот смотрите я удаляю все собственно говоря нужные. Ну, давайте еще один нюанс покажу кстати наверняка это будет интересно нажмем f5 Смотрите, сейчас у меня э, вот таким вот образом я поступлю, нету ничего, но как только я начинаю удалять, у меня автоматически загружается Razer.js, то есть тот, в котором выполняется метод, который обновляет тег. Это очень интересно, кстати, заметьте. Ну и в общем я удаляю все теги, нажимаю сохранить, у меня э, валидация проходит, ну в общем как бы все сработало красиво. Ну и на этом я вынужден с вами попрощаться, видео уже получилось длинным, в следующем видео мы продолжим э, создание формы редактирования, как вы понимаете мы будем уже в базе данных искать теги и добавлять их в список э, тегов, то есть список меток, которые принадлежат факту. Другими словами, нужно будет при сохранении факта проверить наличие новых, которые были добавлены, наличие удаленных и хитрыми движениями магическими удалить удаленные, добавить добавленные оставить в покое те, которые не изменялись. Ну а я сейчас хочу с вами попрощаться. Всего доброго, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Всего доброго, до новых встреч и как обычно пишите правильный код.